Что в твоей жизни действительно ценно и важно? Я думаю, это любовь. Это очень хрупкое, нежное создание. Береги ее от самой себя, от своего эго, от своего величия. Знаешь эту дурацкую пословицу «умеем, не храним, потеряем, плачем»? Это мудрость, проверенная веками, и так оно и есть. Когда рядом есть родители, дети, любимый человек, да, ты можешь нагрубить, ну или просто не обратить внимания на что-то важное, по-настоящему ценное. Уйти на работу, не обнять свою маму. Отправить ребенка в школу, не сказать ему «я люблю тебя больше всех на свете». Это простые слова, простые действия. Поцеловать любимых перед сном, пожелать им доброй ночи. Но как же они важны. Эти маленькие ежедневные знаки внимания безумно дороги. Время не вернуть и все, что было, уже не исправить. Но к счастью, есть здесь и сейчас, есть сегодняшний день. И сделай прямо сейчас вот что-то такое, чтобы твои близкие родные почувствовали твою любовь и заботу. Позвони, обними, поцелуй скажи им о своей любви и делай это каждый день и каждый день каждый миг своей жизни помни о своей любви к ним и береги ее береги от самой себя от своего эго и своей горды любовь это то ради чего мы пришли в этот мир это ценно это важно береги ее Bye. Uh -huh.